Вкусный и нежный пирог, и, что немаловажно, готовится довольно быстро и без особых хлопот. Такой пирог еще называют капустной шарлоткой, и он обязательно понравится тем, кто любит блюдо из капусты. Нежный, ароматный и быстрый в приготовлении пирог несомненно понравится всем тем, кто любит блюдо из капусты. Даже детки, которые не едят капусту, слопают этот пирог за милую душу. Как приготовить быстрый пирог с капустой на кефире? Я подробно описал в этом рецепте. В состав пирога можно добавлять мелко нарезанную колбасу или сосиски. Любое мясо, можно сделать его только с капустой. Выбор за вами. Приятного аппетита. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Капусту мелко шинкуем, посыпаем солью и немного подавим. Так она станет мягче и быстрее отдаст сок. Морковь чистим. Натираем на терке и отправляем на сковороду с растительным маслом, обжариваем минуты два. после чего добавляем капусту, тушим до полуготовности капусты, затем тушеную капусту надо остудить. Приготовим тесто, смешаем кефир с яйцами, добавим щепотку соли и размешаем, затем добавляем муку с содой, тесто должно получиться примерно как на оладье. Сыр натираем на крупной терке. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Отправляем тушеную и остывшую капусту в тесто. Если вы решили добавить ветчину или курицу, нарежьте мелкими кубиками и тоже отправьте в тесто. Перемешиваем. Форму для запекания смажем маслом и обсыпем мукой. Выливаем тесто в форму, а сверху будущий пирог посыпаем тертым сыром. Ставим пирог в разогретую до 190 градусов духовку минут на 30-40. Вот такая красивая румяная корочка у готового пирога. Жду ваших лайков и комментариев. Такие продукты будут нужны. Капуста бейла кочане, 400 грамм. Кефир 1 стакан. Яйцо 2 штуки. Мюка пшеничная, 3-4 стакана. Сода 0,5 чайных ложки. Морковь 1 штука. Сыр твердый. 75 грамм, ветчина или копченая курица, 100 грамм, не обязательно, соль, 2 щепотки, перец черный молотый, 1 щепотка, растительное масло, 1 столовая ложка, количество порций, 4-6. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. До свидания, друзья!